Працював сам заступника министра и був в середине всей системы и бачил, и я тому зеленелся за власним бажанням, что я не бачил логики там трачать свій час. и туди можно идти только для того, чтобы трамутить зарплату щоб чтобы если ты мачь чем больше заниматься, то и ты карьеру чиновника и рахувати від зарплати до зарплати, відсижувати, відходити там на ради, и проводити там, ну все тоже уже в рамках давно уже від по той же наиженной тропах, как говорят, отработано, и оно ничего не меняется. Поэтому это неинтересно было для меня, и это неинтересно. Я думаю, ну, не все продолжается. по-перше. по-другое, что там возможность, как таких, даже у заступников города нема, они на что не плывут в основном. Они впливають на какие-то такие вещи, которые не делают погоди в спортивной галузі. Они там ну, делят какие-то средства, те, что выделены государством, может быть, чуть, -чуть больше или меньше. Что-то что что календарь сделать, поменять, какие-то махания, какие, змагания, там, какие виды спорта затвердить или звания присвоить. Потому что все-таки каждый вид спорта потребует более тонкой внимания, более четкого подхода и больше менеджмента, которого не могут дать чиновники, потому что они заняты постоянно своими вопросами, нарадами, різними политическими вопросами. И они не понимают все-таки этих проблем, которые существуют в командах, існують на низшем уровне, в спортивных школах и так далее. То есть там не можно сделать ничего серьезного, потому что это все погоджується с Кабміном, з экономикой Мини-юстом, Верховной радой. То есть это большой шлях, который нужно делать. Раз, але його зробити, відпрацювати те, що зараз хочуть зробити, щоб вже хто б не прийшов, в це министерство, хто б там не працював, вони система, система працювала за них, тобто вони попадали в систему, з якої не можна чого ж змінити. Вона, вона повинна працювати сама система. Вітіскоп спортивне відео.